Российский политик Владимир Жириновский госпитализирован в Москве. Бессменный лидер партии ЛДПР находится в Центральной клинической больнице. Так утверждают анонимные источники трех крупнейших информагентств. По их данным, 75-летний Жириновский заразился коронавирусом и у него серьезное поражение легких. РБК, ссылаясь на свой источник в партии, сообщает, что состояние политика врачи оценивают как критическое. И Жириновского даже якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Жаль, нельзя объяснить всем, что Около нас триллионы микробов! ТРИЛЛИОНЫ! Наша вакцина в мире. Мы раньше всех сделали. И вся Россия должна быть здоровой. Угу. У американцев нам их жалко, но там миллионы заразились. И миллионы действительно погибнут. А у нас результат лучше Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Понимаете? Они тоже весьма современными и на сегодняшний день без всякого э, сомнения являются э, наиболее надежными э, просты и надежные, как автомат Калашникова Жириновский, напомню, весьма экстравагантно подошел к компании вакцинации от коронавируса по его утверждению он сделал аж 8 прививок от ковида российскими препаратами спутник ВИ и КВВАК Не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране Временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации Вот в отношении коронавируса Одного, двух, трех расстрелять, Калининград, Москва и Камчатка Все прекратится По данным СМИ, политик заразился коронавирусом У него поражено от 50 до 75% процентов легких УРАРУ сообщает, что политик мог заразиться омикроном Я разговаривал с руководителем Института имени Гмалея, они провели исследования, и спутник вид точно нейтрализует новый штамм Омикрон. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Владимиру Жириновскому стало хуже. По данным СМИ, он перестал узнавать не только политических соратников, но и родных, пока медики не готовы дать никаких прогнозов по его выздоровлению. При этом члены партии сообщают, что он чувствует себя хорошо и якобы каждый день работает с документами. В пресс-службе ЛДПР надеются, партийный лидер очень скоро вернется к работе. Ранее пресса сообщала, что Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. У него обширное поражение легких от 50 до 75%. Сам политик не раз заявлял, что с начала прививочной кампании вакцинировался 8 раз. Последнюю прививку сделал в конце декабря. Эксперты считают наоборот, именно большое количество прививок могло ослабить иммунитет политика.